Всем привет! Меня зовут Олеченко Сергей, я занимаюсь профессиональным продвижением Instagram, Facebook и сегодня я хочу поговорить про то, как настроить рекламу в, story, в Instagram Story. Смотрите, это новая фишка, она недавно появилась. Story вообще сама по себе недавно появилась. А сейчас в России доступна уже реклама в истории. До какого-то времени это не было доступно вообще для России. Потом для... стало доступно для больших брендов. Все, наверное, видели рекламу Lace. Сейчас это доступно для каждого человека. Я вам покажу, как сегодня ее настроить. Это моя страница ВКонтакте. Можете добавляться в друзья. Мой id 21 Босс. Также у меня есть группа... Все, продвижение Instagram это... – это группа, куда я выкладываю интересные материалы, интересные статьи, сервисы, фишки. Соответственно, сам пишу статьи в своем блоге, есть интересные видео. Также вы можете заказать услуги у нас – это таргетивный реклам, массфолл и много-много всего остального там. Можете посмотреть, ознакомиться. Здесь я непосредственно нахожусь ВКонтакте. Идем дальше. У меня есть блог 21instagram.ru Ссылка вот, 21instagram.ru Ну, либо здесь можно перейти по любой ссылке. В блоге непосредственно я выкладываю также интересные статьи. Можете подписаться на рассылку, сделать форме ниже. И будете получать новые интересные статьи. Здесь также можете перейти в мою любую в социальную сеть, подписаться и следить за интересными новостями, если вам интересно продвижение товара, продукта, услуг и всего, что можно продвигать через социальные сети. Итак, смотрите, мой аккаунт 21 instaboss В Инстаграме подписывайтесь. Здесь я выкладываю также статьи. Вот есть переходы на новую последнюю статью. Это лимит Инстаграм 2017. Итак мы двигаемся к настройке рекламы в стори. Для того, чтобы включить рекламу в стори, вам нужно создать свой бизнес-кабинет. О том, как это делается, есть куча видео, либо можете посмотреть на ютубе, либо я поз позже уже напишу, там запишу, как взял где-то видео. В этом нет ничего сложного. Сегодня мы говорим о рекламе в стори. Для этого нужно создать объявление, перейти в раздел сейчас Facebook подгрузит что-то у нас медленный какой-то вот открылся отлично смотрите в раздел настройки рекламы и выбрать цель какая цель для вашего продвижения в россии на данный момент доступно продвижение только истории для истории именно непосредственно это для охвата мы выбираем охват и он далее нам предлагает назвать. Назовем а, реклама, story. реклама story. Любое название, которое вам понравится, можете написать. Главное, чтобы вы понимали, как будет называться ваша рекламная кампания. Остальные виды рекламы, к сожалению, story нельзя использовать, по крайней мере, сейчас. <coughs> Извиняюсь. Так, далее мы переходим в следующее окно. Здесь он нам предлагает э, выбрать наш нашу фейсбук страницу, у меня она уже автоматически появляется, далее мы листаем вниз, настраиваем нужную нам аудиторию, выбираем там регионы, возраст, пол, интересы, язык и много-много всего остального. Здесь он показывает охват, смотрите, что необходимо сделать для того, чтобы была именно настроена реклама на стори. Мы пролистываем вниз и выбираем вид плейсмента, здесь мы выбираем редактировать плейсменты. И отключаем Facebook, он нам не нужен. Оставляем только Instagram, открываем и выбираем Instagram истории. Соответственно, здесь в правом окне у нас появляется аудитория и написано, это аудитория, которая находится в 100, это 8 миллионов 100 человек. И здесь показывается именно placement, в котором будет рекламироваться. Instagram Story. Также вы можете посмотреть дневной охват, который у вас будет происходить по вашему бюджету. На данный момент у нас бюджет 100 рублей, поэтому показывают охват такого-то количества людей. Здесь вы можете установить бюджет на весь срок, также можно установить дату окончания. В вашей рекламной кампании мы пока не будем ставить дату окончания. Далее смотрите, сразу предлагает выбрать охват либо показы. Ну, как он и рекомендует, лучше выбрать охват. Это более эффективно. Далее смотрим, смотрите, ограничение частоты показов одному человеку. А, о чем это говорится? Потому что каждый ну, реклама, чтобы она не повторялась. Каждый день ему человеку это надоест, приесться, и там, раз в 7 дней будет показываться там, ему реклама. Если у вас, допустим, там, реклама идет там, на месяц или на какой-то срок. Ну, я думаю, это очень подходит для каких-то акций, мероприятий, событий, напоминаний. и Это будет хорошо работать. Мы оставляем 7 дней, и вполне. Если, допустим, у вас мероприятие там, через 5 дней, то вы можете поставить каждый день, чтобы она напоминала человеку. Но тут может сильно переесться ему. В зависимости от объема аудитории вашей. Также смотрите, если у вас позволяют бюджеты, и у вас миллион человек, то вы можете крутить хоть каждый день. Вот. Далее смотрите, здесь оставляем авто, выбор э, ставки. Объясню зачем. Э, вчера делал тест и проверял, уже смотрел, как работает. На автотесте мне показал 2 рубля 18 копеек, э, охват 1000 человек, отличная цена. Если мы поставим вручную, то он нам предлагает какую-то космическую сумму. Вообще я не понимаю, зачем такая огромная. Здесь вручную вот стоит эта сумма. Все правильно все нормально, все показывается. Далее платим за показы. Это все остальное здесь не работает. Можете даже не нажимать. Называем, выбираем название для своей группы объявлений. Допустим, там, статья «Лимит Инстаграм». Нажимаем «Продолжить». Итак, мы попадаем в окно, где мы будем сейчас выбирать формат рекламы и работать с ним. Есть два формата, это фото и видео. Фото показывается 5 секунд, видео 15. Объясню, как это все выглядит. Смотрите, формат фотографии здесь отличается, здесь не 1080 на 1080 пикселей, здесь другой формат, здесь формат прямоугольной фотографии 1080 на 1920 пикселей. Соответственно, формат изображения 9 на 16 Для обеспечения там максимальной рекламы используйте фотографии, в которой мало текста. Ну, как все знают, 20% текста не более должно быть на фотографии. Если вас интересуют какие-то подробности, нажимаете на ссылку и переходите на новую статью. Вот, она открыта и здесь расписано по поводу рекламы Story. Так, возвращаемся. То, что касаемо видео. Также видео здесь расписаны форматы, все можете посмотреть, ознакомиться. Видео длиной не более 15 секунд. Сегодня мы будем делать именно фотографию. У меня есть уже подготовленная фотография. Открываем. Смотрите, все фотографии квадратные, которые ранее делал, они сюда не подходят. И сделал подготовленную фотографию прямоугольную 1080 на 1920 пикселей и поэтому могу с ней работать. Нажимаем готово. Фотография у нас подгрузилась и отображается уже непосредственно здесь, где мы можем в окне видеть готовое рекламное объявление. Смотрите, что мы делаем далее. Далее здесь выбираем аккаунт, который будет нам рекламировать. Вот он. Указывает, вот он. Мой аккаунт «2011 Boss. Единственная ссылка, которая будет кликать, мы не можем на нее нажать, потому Здесь можно будет... Здесь просто написано, что это реклама и подобное. Далее, смотрите, можно пиксель отслеживания конверсий. Ну, к сожалению, мне кажется, в России это пока не особо работает, потому что единственное... Тоже алгоритм мне непонятен до конца, потому что перехода на сайт нету, переходов куда-то в другое место нету, только в самом внутри Инстаграма. Единственная ссылка, которая работает, это 21-100 Так, все. Все подготовили, посмотрели, здесь вы можете сменить страницу, ввести текст для вашей рекламы, это больше для Facebook относится, не для программа. Даже если нажать подробнее, он покажет вам справку и здесь будет уже написано, там, что где делать. Далее, что мы делаем, нажимаем «Проверить заказ», здесь смотрим все, чтобы будет соответствовать нашим выставленным пунктам. Пишем имя. Там, Реклама 13.03, нажимаем разместить заказ», подтверждаем, сохраняем, ждем, пока он подгрузит. Выгрузили все, наша реклама готова. К сожалению, за экраном не видно, здесь есть кнопка нажать «Продолжить», а это попробовать сейчас, это создать похожее объявление, оно нам не нужно, мы перейдем в основное окно, где я покажу вам, как выглядит готовая Рекламная кампания уже непосредственно. Sorry, вот так, это так, так, так, сейчас мы реклама, реклама, реклама. Итак, смотрите, мы настроили рекламные кампании. Здесь вот новая компания, которую мы сейчас создали, а это компания, которую мы настроили, которую я настроил вчера, и мы относительно ее сейчас посмотрим результаты. Подгружает, вот смотрите, охват почти 14,5 тысяч, цена 2,5 рубля, очень хорошо для тысяч, для потрачено 30 рублей за охват такой за 15 тысяч, прекрасный. Для рекламы местных компаний у себя по району, я думаю, это будет очень круто. Так, Сейчас покажем само объявление. Вот так выглядит наше объявление. Смотрите, что касаемо модерации. Оно может проходить от 1 часа до 24 часов. Поэтому, если у вас не начал откручиваться, то нужно немножечко подождать. Так, добавляйтесь ко мне в друзья. Мой ID21 с тобой. Добавляйтесь в группу. Все продвижение Instagram. Подписывайтесь пишите комменты, мы делаем разбор, рассказываем про интересные фишки и много чего еще другого. Также добавляйтесь в Инстаграм, здесь выкладываю свои статьи на разные темы интересные. И самое главное для вас это хорошее поспори, это мой блог. Добавляйтесь в блог, здесь можно подписаться. Сейчас я главную страничку открою, там есть полезная рассылка, которую я вам рекомендую подписаться. Здесь можете оставить свой e-mail и получать полезные статьи, как вам прокачивать свой бизнес, зарабатывать новые фишки, технологии, много всего интересного. Я буду с вами рассказывать и делиться. Все, всем пока.